Большой выбор женской летней одежды, домашнего текстиля, продукции российских производителей. Самые низкие цены в городе. Магазин «Уют». Город Вольск, улица Революционная, 28, телефон девятьсот 8-927-278-98-65.